Доброго времени суток, дамы и господа. Обновление 10.07 принесло много разных изменений. Изменения касательно баланса классов, изменения касательно достижений, изменения касательно локаций, появилась новая локация, запретный край, где мы получаем колечко, гемы, усиливаем немножко своего персонажа. Но, конечно же, и профы имеют свои изменения различные, изменился интерфейс профессий, и что самое интересное, изменились заказы. Функционал заказов изменен компанией Blizzard. Зачем они это сделали? Ну, у них какие-то свои собственные цели, собственная какая-то выгода, собственное какое-то рвение касательно этого. Но то, что на текущий момент происходит в публичных заказах, я не знаю просто без слез на это не взглянуть. Давайте зайду абсолютно на любого персонажика, ну, к примеру, пусть это будет Воин, и мы рассмотрим, что в текущий момент вообще происходит в публичных заказах. Там ад, преисподняя, иначе не скажешь. Мой воин является ювелиром высочайшего ранга. Могу делать нестабильные элементы И есть различные публичные заказы. К примеру, на игрушку, да, в текущий момент, концентрирующая призма. Доступно, а вообще реагентов недоступно. То есть человек, закидывая 200 голды, не кидает своих реагентов вообще, и хочешь, чтобы ему была скрафчена эта игрушка. Алмаз стоит голды 700-800, по-моему, сфера 500, призма, ладно, копейки, гармония 100-120 голды. Понимаете весь прикол вообще, да? То есть галочек никаких нет у этих реагентов. То есть мы свои реагенты должны ему впихнуть в этот крафт. Угу, сейчас. Дальше. Тут часть реагентов, тут вложена только сферка. То есть, наведя на галочку, мы видим то, что этот реагент включен в заказ. И суть-то в том, то, что не используя аддон, о котором сейчас пойдет речь, вы это можете увидеть не сразу. У меня же с аддоном подписано, какое количество реагентов вкинуто в этот заказ. Часть или же нет. Давайте я выключу аддон, и мы вновь глянем на это меню. В игре эта модификация называется no Mets, no Make, что переводится как Uh, нет реагентов, нет создания Типа нет материалов, не будет создано А uh, если глянуть URL в Курсфордже То называется Public Orders Reagent Column Само собой ссылочку я оставлю в описании И вы в любой момент можете скачать аддон Теперь вот с выключенным аддоном Давайте глянем, как это все выглядит вообще да? Обратимся к тем же самым призмам Я думаю, они до сих пор стоят Да, все верно, абсолютно Просто нет дополнительного столбика, в котором прописано то количество реагентов, которое вкинуто человеком в этот заказ. Проще говоря, аддон просто позволяет нам сразу увидеть все реагенты, вкинутые в публичный заказ, часть или их вообще не имеется. И само собой, чтобы самого себя не обмануть, чтобы не потратить свои реагенты, мы не делаем те заказы, где написано «нет». Мы делаем только те публичные заказы, где имеются все реагенты Уверен, это сэкономит вам Галдишку, сэкономит нервы И вы не расстроитесь никак В игровом процессе Потому что все предметы Ладно, многие, нынче делаются С помощью столика заказов И стол заказов люди часто юзают Как ради крафтов Так и ради создания Всякого шматья Поэтому аддон реально будет полезен Полезен будет многим, кто решит как-то пофармить голдишку на профах. Как уже сказал ранее, ссылочка в описании. Ну и другие различные ссылочки в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.